Всех приветствую, знаете, для некоторых как аудитория PRX, я решил в Википедии загуглить, что такое идея. Идея, в широком смысле мысленный прообраз какого-либо действия, примета, явления. Принципа выделяющий его основные и главные существенные черты. Что, блин, и есть в данном случае АМВ, то есть... Это музыка, по какой вселенной снимается. И иногда даже затрагивается персонаж. Но хотя там в прошлом примере были персонажи. И если сам Михаил говорит, что он посмотрел и решил просто сделать лучше, и не указал, кто это у кого он вообще взял, то это считается, я извиняюсь, кражей идеи. А поскольку, если он даже э, указал какого-то левого челька, таких чельков дофига. И, то есть он посмотрел их, сказал, я сделал лучше. И, типа, сделал. Не указал, типа, про кого он еще имел речь. Все, это уже считается кражей идеи. Или вы хотите мне сейчас доказать то, что якобы кража идеи это полностью слизанный видос. Не путайте, пожалуйста, кражу идеи, идеи и кражу видоса. Это совсем разные вещи, я извиняюсь. А МВ, про которую вы все время говорите, что, типа, многие кто делают. Да, многие кто делают. И настолько существенных краж... Я не понимаю Ну, то есть, прям реально э, Очень много МВ, которых реально сперты Я не, не одобряю данные действия Дальше там было Комментарий по типу Того, что Вы МВ дальше смотрели Типа там э, Там разные кадры А я вам, ска а я вам сказала, то, что Якобы все кадры совпадают. Я сказал некоторые кадры совпадают. Я не сказал все кадры совпадают. Я сказал некоторые. Я не я просто показал вначале, где реально кадры совпадали. Потом я смотрел весь МВ. Все эти два МВ, только некоторые кадры там совпадали Некоторые по смыслу просто кадры совпадали Но нету такого, что я говорил, прям все кадры совпадали Так что этот комментарий, Мишенька, зачем ты вообще написал, если ты даже не вслышался мои слова Или что ты там вообще не делал Сейчас я вообще не знаю, я на почве своей просто Я не знаю, я на какой-то я не знаю, меня прям вот сейчас достало некоторый тупизм людей, которые не понимают, что такое кража идеи. А именно кража идеи это то, что... Ну, соответственно, когда ты копируешь черты, как берешь все, вот, то есть его... Типа, э, но не затрагиваешь там, не знаю, допустим, кадры. Если... Давайте я вам расскажу немножко о другом примере. Вот давайте возьмем... Допустим, человек решил, у него появилась идея сделать допустим, там... Раскладывающаяся оранжевая кровать. Другой человек это услышал. Понял, что это должна быть кровать. Она должна быть раскладывающая и оранжевая. Из какого дерева, из какого металла, из какого вообще чего. неважно. важно. должна быть раскладывающаяся кровать оранжевая. И он берет эту идею как свою. И делает это. И соответственно, если они, если они представят друг другу свои кровати... Кто не поймет, что, скорее всего, у них будут разное дерево, разная набивка, разное все. Но это и не важно. Идея была сама делать, вот, раскладываешься оранжевую кровать. Они. А раскладываешься оранжевую кровать из дуба там, с набивкой, там какой-то курицы. Это не важно. Вот сама идея взята, сама идея укра. Пушь, язык заплетается, объяснять вам столько раз, что. Михаил украл, как бы, идеи. Он реально крадет идеи, то есть... Да в целом, знаете, очень много из комьюнити Open а крадут идеи, но... Прям Open RIS, я не знаю, прям как-то нагле... не наглеет и не краснеет, я извиняюсь. И то, что Михаил говорит, что что я имею против того, что снимать в клубе, ты да ничего, мне вообще пофиг, что ты снимаешь в клубе, что ты не снимаешь в клубе. Просто... Это для меня лишь странно. И, как бы, возможно, тебя взломали аккаунт тупый из-за того, что ты... Забыл там, не знаю, выйти из Google аккаунта, не знаю, просто как, как надо, ну то есть, кому придет идея снимать в гиперклубе. Ну, то есть лично для меня важна тишина. То есть, то есть я могу сам создавать какой-то шум, могу и там, не знаю. Но если кто-то вот создает у меня на На фоне шум, то я максимально перезаписываю видос. А в гиперклубе могут просто орать матом, и как бы ты это будешь вырезать, не знаю, что ли. Тем более. Где ты тогда монтируешь? Что же в гиперклубе? То есть, я не знаю, вот, а, как бы. Мадилов. Он работал несколько лет для того, чтобы купить хотя бы какой-нибудь какой ПК. И поверьте, это намного лучше, когда у тебя есть постоянный ПК, чтобы ты мог просто прийти домой, запустить все вот это вот сделать, чем идти постоянно в гиперклуб, сливать на него деньги и делать тупо реакции. То есть, не против реакции я вообще ничего не имею, но просто. Гиперклуб идут играть, а не снимать какие-то реакции Просто для обычного ютубера важна реальность и тишина на заднем фоне Потому что если у тебя будет мама там мыть посуду или что-то еще Ну, в общем, можете посмотреть на мой старый аккаунт Пролев еще называется, он по ссылке в описании И там, да, короче, и там у меня, да, часто проскакивал задний шум в одном видосе мне даже звонила подруга моей сестры, я спалил ее номер, но, пожалуйста, не надо там ничего искать, пожалуйста. Так вот, ну это не самое важное, просто это немножко нелогично, скорее всего, у тебя, соответственно, и украли видос из-за этого, потому что actually, взломали видос из-за того, что ты... Как-то там оставляешь данные. И вообще, мне написали куча комментариев. Прям реально куча комментариев. От Мишеньки. Там Зумка один комментарий написал. И в общем, если хотите, чтобы я разобрал. Короче, я, конечно, разберу. Но я просто вам решила показать, что такое идея. Короче, с вами был Кашенский. Всем пока.